Приветствую всех зрителей моего канала, с вами, как всегда, Духолди. На календаре начала мая это значит, что в который год уже подряд родители вывезли меня на дачу. Этот раз, к счастью, для меня не является удручающим, поскольку совсем скоро мне исполняется 18 лет. Это будет мое первое совершеннолетие. И последнее, все-таки родители мне устроили небольшой сюрприз. Давайте я вам кое-что покажу. Знаете, что это? Это ключ от машины? Сегодня я хочу вам показать свою первую тачку. Пойдемте. Та да вот она первая тачка я абсолютно точно знаю что почти все владельцы тачек могут проводить часы разбираясь в конструкциях и поэтому я не буду являться исключением и сейчас попробую подробно вам рассказать процесс сборки моей первой тачки приступим Ну вот, мои дорогие зрители, собственно, сейчас вы можете наблюдать уже полностью готовую, собранную модель моей первой в жизни тачки. А, к сожалению, в какой-то момент у меня закончилось место на карте памяти, то есть вы могли не, не видеть некоторые моменты из процесса сборки. А, но тем не менее, в инструкции указано, что два вполне полноценных человека могут собрать данную модель тачки за каких-то пять минут, а я справился за полтора часа. Это ли не чудо? Сейчас я вам продемонстрирую ее в действии. Тест-драйв. Конечно же, мы не будем забывать про безопасность и наденем специальный шлем. И также никогда не забывайте пристегиваться. Поехали! <свист> Ох, ой, хорошо! Сколько же это лошадиных сил-то? Ой, даже не знаю! С ветерком! Класс! А -а -а -а -а. Фух! если вам понравилось это видео обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки собственно если это видео наберет много лайков то я обязательно сниму продолжение где в следующий раз к примеру занижу свою тачку затенингую всякими штуками приблудами например поставим всякую аэродинамику новый двигатель бамперы все что угодно все что угодно пишите свои предложения в комментарии ну а я поехал дальше вот.